Совсем проснувшись ты Кому все это нужно? Но мои снова налетит гроза, Нарушит сон, разбудит мужа, Закрыть окно, но нелегко вставать. Могу не слушать Но в мои грозы как на зло шумят. Пора вставать, но неохота Всех проводила на конец отна Но что мешает, не поет струна ну вот опять приснилось что-то Смахнешь слезу ненужную печаль И мокрый след оставишь на поду. Дахнешь свободно прошлого, не жаль Мечты о прошлом, кому все это нужно? На подушке вдохнешь свободно прошлого, не жаль. Мечты о прошлом, кому все это нужно? Прибуди ты того, тот, кто рядом собит Он все сделал, так пусть отдыхает Он все сделал, что смог, но больше, увы, не хватает, его не хватает И опять ты бессонную ночь проведешь Рядом с ним, бесконечно далеким а под утро заснешь, он тихонько уйдет Ни записки, ни взгляда, ни строчки, а рядом жизнь Вот только руку протянуть Другая жизнь, где люди любят наяву И в этот мир тепла и детских голосов ведь ты сама Закрыла двери на засов Завтра снова какой-то другой господин Спросит цену, а имя не спросит И ты снова, чтоб ночью не выйти от тоски Пригласишь ненавязчиво в гости И твой новый знакомый не друг и не враг да с тебе наслаждением мгновение, А на утро неловко и не в попад Он уйдет и ни капли смущения А рядом жизнь Вот только руку протянул. Закрыла двери на засов. Страта ощущений утихла давно В ищешь ты утешение Из-за винных разглядеть не дано Добрый взгляд это или презрение Ты не хочешь покинуть привычный мирок Руку помощи нервно кусаешь С гордостью ты твердишь Я такая, дружок И теряешь, теряешь He loves you, yes. he